Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать, что делать, если вам пришла повестка. То есть, если правоохранительные органы вызывают вас на допрос. Повестка – это, по сути, телеграмма, в которой указано, кто вас вызывает, куда вас вызывают, дата, время и контактный телефон того человека, кто вас вызывает. Как свидетель, явиться на допрос вы обязаны. Исключением составляют, если вы болеете, да, если вы пропускаете приглашение, такое приятное по причине болезни, либо если у вас командировка. Естественно, и болезнь, и командировка должна быть подтверждена соответствующими документами. Если вы проигнорировали повестку один раз, проигнорировали повестку второй раз, то вам могут оформить принудительный привод. Процедура малоприятная. Но тем не менее, если следователь уж очень захочет с вами пообщаться, он на это пойдет. Иногда бывает так, что следователь извещает иным образом, нежели повесткой. То есть следователь может вам позвонить. Да, если номер телефона оформлен на вас, следователь может оформить телефонограмму. И это будет считаться надлежащим извещением. Следователь может отправить оперативников или участкового, который по месту вашей регистрации вручит повестку людям, которые там проживают. То есть вы можете не проживать по месту вашей регистрации, но если какому-то человеку, даже третьему лицу была вручена повестка по адресу вашей регистрации, это тоже будет считаться надлежащим уведомлением. Соответственно, я не буду говорить про то, что Всегда, даже если вас вызывают в качестве свидетеля, если вас по телефону приглашают просто побеседовать или попить чай, всегда нанимайте адвоката. Даже на самое безобидное мероприятие самым добрым следователем лучше идти с адвокатом. Ну и в целом, игнорировать повестку не рекомендуется, потому что вы можете проигнорировать повестку или извещение иным образом один раз, второй раз – а на третий раз могут просто оформить привод